Здравствуйте! Сегодня мы опять занимаемся грамматическими ошибками. Сейчас мы прочитаем несколько предложений, и нужно будет найти предложение, в котором допущена грамматическая ошибка. Либо это ошибка в форме слова, в словосочетании или в предложении. Внимательно посмотрите сейчас на предложения, и мы их с вами прочтем. Укажите предложение с грамматической ошибкой, с нарушением синтаксической нормы. Подобно многим другим произведениям Сурикова, картина «Бояриня Морозова» создавалась художником в течение ряда лет. Осенью колосье пшеницы, отяжелевшие от созревших зерен, ждут того часа, когда появятся в поле машины. Те, кто не смог понять и оценить новаторство Пушкина, постоянно обвиняли его в простонародности. Пушкин бросает вызов обществу, говоря, что в свой жестокий век вославил я свободу. Ну а теперь давайте мы посмотрим на каждое из этих предложений. Так, перед вами первое, сейчас появляется второе предложение. Третье. Правильным ответом будет четвертое предложение. И я сейчас объясню, почему. Пушкин бросает вызов обществу, говоря, что в свой жестокий век восславил я свободу. Ошибка заключается в смешении прямой и косвенной речи. Посмотрите, во второй части этого сложного предложения используется местоимение «я», тогда как первая часть начинается со слова «пушкин», существительного, которое обозначает Пушкина, как третье лицо. А поэтому во второй части сложного предложения ни в коем случае не должно быть местоимения «я». Речь должна идти о Пушкине только в третьем лице. Он – поэт, писатель, гений. И так далее. Таким образом, вы должны всегда обращать внимание, чтобы между первой частью сложного предложения и второй его частью не возникало вот такого несоответствия. Такое несоответствие называется смешением прямой и косвенной речи. На этом сегодня все. До свидания. Всего хорошего!